Юная, жестокая, и все равно. Но сколько ни заводи разговор, Все с места ни на шаг не сбинулось до этих пор. Богатство, слова, любовь, Их жаждать я устала вновь и вновь. Дежавю чем же снова ты так недоволен? Хоть и превышен каприз за время, Расскажи чему еще сейчас душа лежит, Но эту твою черту возненавидит меня. Ты вс надоела бросать Хватит, только ты вс преподносишь То, когда любви меня бросишь Шутку говорить про Аргументы не услышаны сейчас, если эти детства это, это лод моего покоя, и капли дождя от смо... Что ты говорит про. Подождь. я закрываю зону.